Установка текущего времени нажимаем любым острым предметом на кнопку c этим действием мы обнуляем текущее время и настройки таймера после этого нажимаем и удерживаем кнопку клок нажатием кнопки вик мы можем установить день недели выбираем понедельник Кнопкой Хаор устанавливаем текущее время-часы. Установим 7 часов. Кнопкой минуты устанавливаем минуты. Устанавливаем. 15 минут. На таймере установлено текущее время. Понедельник 7 часов 15 минут утра. Программирование таймера. Кратковременно нажимаем на кнопку таймер. На экране появится один он Это время, когда замкнутся контакты реле То есть включится нагрузка. Кнопкой ВИК выбираем день недели. Возможен выбор. Все дни недели. Вся неделя, кроме воскресенья. С понедельника по пятницу рабочие дни. Суббота, воскресенье. Понедельник, среда, пятница. Вторник, четверг, суббота. Понедельник, вторник, среда. Четверг, пятница, суббота и воскресенье. Отдельно каждый день недели. Выбираем все дни недели. Нажатием кнопки hour выбираем часы. Выбираем 19.00, то есть 7 часов вечера. Кнопкой минуты выбираем минуты. Выбираем 30 минут. Еще раз нажимаем на кнопку таймер. На экране появилось один OF. Это время, когда разомкнутся контакты реле. То есть выключится нагрузка. Кнопкой вик выбираем все дни недели. Нажатием кнопки Хаур, выбираем часы, выбираем 7 часов. Кнопкой минуты выбираем минуты, выбираем 30 минут. Мы настроили программу. Таймер в 19.30 включит нагрузку. И в 7.30 утра выключит нагрузку. Включать и выключать нагрузку будет всю неделю. Если еще раз нажать на кнопку таймер, на дисплее появится 2 он. И можно будет запрограммировать еще одно включение таймера. Следующим нажатием на кнопку таймер появится один OFF. И можно запрограммировать еще одно выключение таймера. И так будет продолжаться до 17 раз. Или возможны модификации, которые будут включать и выключать нагрузку 28 раз в сутки. Нажатием на кнопку «Мануал» мы можем выбрать режим работы таймера. По умолчанию будет стоять режим «Авто». Это режим, при котором таймер будет включать и выключать нагрузку по заданной программе. В нашем случае в 19.30 включит нагрузку, и в 7.30 выключит нагрузку. Режим OFF. Контакты реле постоянно разомкнуты, то есть нагрузка выключена. Режим ON. Контакты реле постоянно замкнуты, то есть нагрузка включена. В нижней части дисплея будет отображаться выбранный режим. Если контакты реле замкнуты, появится, будет светиться красный светодиод который сигнализирует, что нагрузка включена. Кнопкой с надписью s r можно быстро удалить запрограммированное время включения или выключения. Для этого нажатием на кнопку таймер надо зайти в режим программирования, найти нужную временную точку. Возьмем один off Нажимаем на кнопку с надписью S-DROP-R и настройка удалилась. Еще одним нажатием на эту кнопку можно будет восстановить эту настройку.